Здравствуйте, это канал форума Свободной России. Меня зовут Дмитрий Семенов. А говорить мы сегодня будем с нашей частой гостей. На связи с нами находится писатель, поэт и политик Алина Витухновская. Алина, добрый день. Добрый день. А, ну вот у нас прошло чуть больше недели с действия, которое называется трехдневным голосованием по выборам депутатов Госдумы. А, казалось бы, вот а, нет уже в России давно выборов в нормальном понимании этого слова, однако вот, прошло чуть больше недели, по-прежнему это одно из самых обсуждаемых событий. И вот вы, в частности, тоже накануне написали статью для «Новых известий», а, где, а, собственно, а, критикуете в частности Алексея Навального и его соратников. Вот поэтому давайте с этого мы с вами и начнем. Для тех, кто еще не прочитал вашу статью, но уже смотрит этот эфир. Давайте соберем воедино все, все моменты, за которые вы критикуете, собственно, Алексея и его соратников. Статья называется «Цирк с красными конями» или «Последняя битва баблоносцев с шизофрениками». И кто не читал, да, почитайте. Почему баблоносцев? Потому что сразу, отвлекаясь... На технический момент я считаю, что умное голосование выполняло роль такой экономической аферы, и даже не политической, и просто за определенное бабло, будем говорить, будем говорить не политкорректно, потому что политкорректно говорить надоело. Коммунистов пытались провести во власть. А что произошло дальше, ну смотрите сами, лишевики разбудили коммунистов. А какой в этом технический смысл? Какой в этом политический смысл? Нулевой. Мало того, что все, все как бы сливается на наших глазах весь этот год просто абсол абсолютно и под ключ. Ну, Господи, ну вы хоть сливаете под себя, вы сливаете хоть так, чтобы вы были в медиа, а вы вывели в топ коммунистов, вы вывели в политический топ коммунистов. Ну, то есть это полный провал политики в БК, его апофеоз и... Мне кажется, на серьезном обсуждении в БК Алексея Навального как политического проекта пора бы поставить точку, пока нас не затащили в ад, а в общем-то мы уже находимся в аду. При этом, повторюсь, в 100 тысяч первый раз Алексей Навальный является политзаключенным и должен быть освобожден. Здесь ничего личного, просто ситуация слишком затянулась. А Вот теперь хотелось бы некоторые моменты более подробно разобрать. Вы называете, опять же, баблоносцами используете такой термин. На ваш взгляд, коммерциализация, ну, если мы берем на вооружение вашу теорию, коммерциализация проекта «Умного голосования» непосредственно исходила от Алексея Навального или это вот в отсутствии его на свободе этим воспользовались его соратники, как вам кажется? Ну, с, если ориентироваться на выводы ряд участников, которые находились внутри процессы это, это те, кто бывает у вас это Кунгуров это ряд аналитиков не знаю уже хотят ли чтобы они звучали их фамилию. во всяком случае из того что я читаю в Фейсбуке можно сделать вывод о том что Алексей Навальный давно поддерживал специфические отношения с из коммунистической партии и эти отношения были исключительно экономические коммунисты если они придут к власти они с Алексеем Анатольевичем делиться обратно уже не будут. Так устроена э, любая политика, а тем более русская. А зачем? А зачем с ним делиться? Э, мне говорят, что это не те коммунисты, что это буржуа. Простите, а с чего бы коммунистам жить плохо? они проходят в Госдуму за деньги, которые они платят, чтобы потом ежемесячно получать по 600 тысяч долларов, ой, по 600, простите, тысяч рублей. Но ведь это же и есть коммунизм, для коммуниста это и есть коммунизм, но все же окей. И когда они получают ресурс, то, допустим, они добиваются той власти, которой добился Путин и, как мы назовем их, «Серое полетбюро», то они станут теми коммунистами, потому что им просто станет скучно. Они будут развлекаться по-ленински чисто. Я считаю так. И тут иметь какие-то иллюзии о том, что люди нормальны только потому, что они живут буржуазно, ну, это как бы странно. А как вам кажется, как вам кажется Алина, если бы неумное голосование Навального, или если бы умное голосование Навального сделало бы ставку не на кандидатов от коммунистов по большей части, а на представителей других партий. Это бы как-то сильно изменило бы вот окончательные проценты, окончательный расклад сил в государственной думе? А, нас не должны интересовать окончательные проценты, и окончательный расклад в государственной думе. Мы с, чем с вами занимаемся? Чем занимаются все политаналитики? Мы следим за мелкими деталями устройства той машины, суть которой нам понятна. Но если вы все время будете разбирать мелкие детали, а мы, я замечу, занимаемся именно этим. Вот если человек, который сядет в хороший там автомобиль, он будет думать, как же он едет, вот так или это. Да? Но в лучшем случае, если человек если в этом разбирается, но он будет ремонтировать всю жизнь автомобиль, он никуда выше не поднимется. Для нас это не имеет значения, потому что аксиомой политической на данный момент является тот факт, что выборы при диктатуре невозможны. В любом случае, эти, эти выборы были нелегитимны, и расклад сил в Государственной Думе, которая полностью подчинена Серому Политбюро, для нас с вами не имеет ровно никакого значения. Мы все время отвлекаемся на детали, которые распыляют наше сознание, но это белый шум. Эти выборы, безусловно, надо было бойкотировать, хотя ситуация тупиковая. В такой степени, что даже если бы мы их бойкотировали, ситуация радикально бы не изменилась, здесь не надо обманывать ни себя, ни других. Мы при диктатуре живем при абсолютной и фактически уже год. Да, ну и, насколько я понимаю, фактор электронного голосования в этом э, вопросе – это тоже такая же деталь, на которую, собственно, не стоит обращать внимание. Нет, стоит обращать внимание, потому что мы живем при диктатуре большими усилиями в БК и Алексея Анатольевича Навального. Что если бы они не начали дергать за рычаги этой машины, несущейся в ад бюрократической машины? То, то, дик, то автогламурный авторитаризм не стал бы диктатурой Потому что у серого политбюро не было целью становиться диктатурой Не было такой исторической технической задачи Но поскольку мы живем в инерциальной, но бюрократической стране Бюрократия так и работает Вы дергаете за механизмы Но если вы дергаете неправильно и у вас нет тактики и стратегии То механизм дает ответы на реакцию И диктатура явилась ответной реакцией на вот эти самые действия. Поэтому сейчас мы видим, как умное голосование фактически могло, а может быть в перспективе и приведет к власти коммунистов, поскольку им дали какой-то медийный там, на данный момент бонус. Тогда зачем нам такая оппозиция, которая только вредит? Естественно, это все имеет значение, потому что все имеет как бы причины, все происходящее имеет свои, свои причины, ничто не происходит просто так. Мы все время дискутируем о том, что было в 90-е, отдал ли там Ельцин власть Путину добровольно или недобровольно, это уже не имеет значения. А вот сейчас на наших глазах происходит ряд манипуляций, которые никто не хочет фиксировать, все так благодушно соглашаются, что ну не, ну вот Путин же, вот он плохой, значит он будет плохой до конца. Ведь диктатура должна дойти до какой-то последней стадии, простите, где, кому должна, в какой книжке это написано, на какие книжки вы ориентируетесь, и можно ли ориентироваться на книжки, если мы живем в уникальной ситуации, в антиутопической, которой в 21 веке нет, собственно, ни в одной стране, но Северную Корею мы там, например. Не берем. Все. То есть это что-то уникальное, это все уника нечто уникальное, что происходит на наших глазах. И в книжках об этом не написано, и никаких правил здесь нет. А, то есть я правильно понимаю, что какого-то политического смысла вот, а, в прошедшем да, мероприятии, которое официально называют выборами, не было и, собственно, не было там никакого хорошего выбора? Если вот мы говорим, что выбор умного нет, голосования нет, за коммунистов нет, был плохим. Условно, не было участвовать в выборах, было опасно для каких-то честных людей, которые зачем-то рискнули, потому что риски слишком высоки. Вы э, садитесь в тюрьму, но одно дело сесть в тюрьму, когда там вас т -т три политзаключенных в стране или один, а другое дело, когда их десятки, если уже не сотни. В, в чем смысл? смысл? Смысла нет, риски огромные выгода на копейку. Все это было сказано как бы изначально, что это делать не нужно. Но почему-то люди в этом участвовали. Я не нахожу рациональных объяснений их участию, а те рациональные, которые я нахожу, они сводятся тоже тогда к дележке бюджета, к дележке каких-то мест, какого-то влияния. Ведь эта борьба за мелкие преференции, она идет постоянно. Кто-то устраивается там на одну работу, кто-то на другую, кто-то проходит в ГД, кто-то с кем-то сдруживается, кто-то кого-то куда-то устраивает. Это все происходит внутри, но к политике, в, в, как к реальной политике, конечно, это не имеет отношения. Люди решают свои финансовые вопросы, устраиваются в жизни, а нам это почему-то показывают как политику. А, ну вот а, вы еще пишете в этой же статье, а, точнее, называете в одном из абзацев Навального одиозным тоталитарным гуру. А, ну, я бы вот а, с одной стороны, с одной стороны, я бы с вами не согласился, поскольку, ну, мне кажется, все-таки а, одиозным тоталитарным гуру не совсем правильно называть как минимум человека, который находится в заключении. С другой стороны, мы видим, что человек, а, находящийся в заключении, продолжает оказывать влияние на определенную часть общества. И вот а, не является ли это признаком того, что он все-таки не тоталитарный гуру, а все-таки а, оппозиционный лидер? Так, но он, он, давайте тогда конкретизировать. Тогда, если по вашей логике, тогда получается, что хорошо, пусть он будет оппозиционным лидером той части оппозиции, которая слила протест. Давайте так. И вот если все, если все так, как говорила я, вот, что, что происходило последние 10 лет и особенно этот год, оппозиция под руководством Навального ФБК зачищала поле, образовывала вокруг себя фатальные медийные общественные консенсусы, которые возводили его на престолы в лидеры общественного мнения, и у нас получилось то, что получилось. Как вам его после этого называть? Это же ваш личный выбор. Если вам нужна такая позиция, пожалуйста, но мне, например, нет, потому что с каждым годом жить здесь становится хуже, и у меня какое-то неприятное чувство, что не совсем и ни один Путин в этом виноват. Ну, мне кажется, тут дело все-таки не совсем во мне и не совсем в вас, а дело в том, что в той самой достаточно немаленькой части общества, которая готова за ним идти. И вот вы тоже в статье пишете, что уже не видите никакого... Ну, то есть не хотели бы видеть Навального после освобождения в российском политическом поле, но есть, и эта реальность большая численность, которые хотели бы его видеть? А, так, тут тоже важный технический вопрос. Я хочу видеть этих людей. Где те люди, которые готовы выйти за Алексеем Навальным? Я их видела. В 2011-2012 году я их видела, когда его арестовывали, пытались посадить и выпускали, вот эти все вещи, мы все их помним. Я видела это на митингах, это были стихийные ситуации, которые происходили в относительно благоприятные времена, то есть при гламурном авторитаризме, а не тоталитаризме. При более позитивном имидже самого Алексея, потому что сейчас от него начали отворачиваться сторонники, его критикуют, его соратники, и люди, лента полна возмущения по умному голосованию. И э, это как бы получается, что это два разных Алексея Навального, Навальных, но это была другая ситуация. Сейчас его влияние потеряно. Вот когда он вернулся в Россию. Много ли вышло людей? Когда, когда его встречало не так уж много людей, а когда его арестовали, то людей люди вообще не вышли. То есть это виртуальные поклонники, это виртуальные сторонники, и стотыщные просмотры они никак не не вызывают каких-то общественных движений, не создают реальных протестных настроений. Вот в чем дело. То есть это какая-то действительно виртуальная история, совершенно медийная и только номинально считающаяся реальной политикой. А по сути, ну да, если под брендом Навальный все будет продолжаться, то через год ну, ситуация будет еще хуже. Вот про проверим, давайте проверим через год. Просто уничтожалась с самого начала политическая конкуренция. С одной стороны, это, конечно, правильно, но я вот там пытаюсь по -по победить, пройти к власти и так далее. Зачем мне стащить за собой какую-то толпу? Но, учитывая ситуацию, в которой мы находимся, политическая конкуренция была необходима, потому что она бы оживляла политическую жизнь. У нас бы был не один лидер, например, а десять. Десять да? лидеров и 10 организаций куда сложнее контролировать, чем одну. Ну и так далее. Монополизация протеста в одних руках ведет к тому, что этот протест идеально контролируется. Идеально, просто идеально. Давайте с вами поговорим о том, чего нас, нам теперь ожидать. Да? Вот Вы как раз таки пишете, уже неоднократно, кстати, проводите эту мысль о том, что сейчас уже в России наступила полноценная диктатура, и я от себя добавлю, полноценная диктатура с коммунистической оппозицией в парламенте. Вот, вот эта вот смесь, что нам стоит от нее ожидать? Я думаю, что нам надо расслабиться. Я думаю, что ситуация не такая прям таки жуткая, как ее рисуют. Я вижу такие депрессивные прям настроения, какие-то истерики, но ведь ничего неожиданного это не произошло. Более того, мне кажется, я не уверена, это мне кажется, что все-таки мы не пошли сейчас по белорусскому, не мы, власть не пошла по белорусскому сценарию. Власть получила, что хотела. Действительно, она получила, что хотела, но получила она не так уж и много. да? Она укрепила свои позиции фо формально, номинально. Вот эта партия «Новые люди», да? она должна, видимо, имитировать э, каких-то какие-то либеральные силы, это то, что раньше было СПС, это то, что раньше был Прохоров, это что-то в этом роде, я так понимаю. Сейчас все политологи ренутся это обслуживать, на это будет кинуто достаточно много денег, и, возможно, эта структура будет заменять системных либералов, которые тоже оказались, в общем-то, не нужны. Но вообще ничего такого прямо-таки нового и удивительного не произошло. Так что... Я как раз, мне очень не нравятся эти пораженческие настроения. Вообще, то, что происходит, это, это такой как вот сюрреализм, это это же даже весело, это же даже смешно. Коммунисты на площади, которые требуют э, Страсбургских судов, э, либертарианцы, которые пишут посты, я полностью поддерживаю коммунистическую партию. Слушайте, но ну это вообще нельзя принимать всерьез, но тут действительно надо расслабиться и подождать, пока все безумцы успокоятся. Да, а в связи с этим, кстати, коммунисты могут стать какой-то движущей силой протеста? У них нет такой задачи. Зачем вам становиться движущей силой протеста, если э э, целью коммуниста является достаточное количество денег в собственном кармане ежемесячно? Они Это одна из системных скреп, они поддерживают партию. Если мы допустим, гипотетически, что, ну, конечно, всегда есть люди, которые хотят власти, и это не зависит от их идеологических предпочтений и от финансового состояния, но что есть какой-то такой одиночка, то я думаю, что его быстро обезвредят, потому что, насколько мне известно, как только система слышит какие-то крики о том, что кто-то желает власти, то она очень, она очень серьезно к этому подходит она не воспринимает это как какую-то там даже если это скажет писатель это не воспринимается как литературная метафора это оценивает очень серьезно аж тем более если это скажет человек в госдуме ну Зюганов тем более полностью поддержал Путина вы это слышали а то что устроили на Пушкинской площади возможно просто было локальные фсбшные провокации под видом коммунистического митинга. Потому что непонятно, почему одна часть партии поддерживает Путина, а другая выходит на митинг. Возможно, если бы я была ФСБшником, что бы я сделала? Да? Я бы подумала, но если есть шанс волнений после митингов, давайте-ка мы эти волнения активизируем в одном месте и посмотрим, что там. Но посмотрели ничего особенного. То есть вот для этой цели, возможно, коммунистов в непогоду, несчастных, как, как говорится, собак не вывели, не вывели, а коммунистов вывели. Но ну, может для того они там и мокли. Но посмотрели эти спецслужбисты, вроде ничего особенного. То есть просто зафиксировали факт отсутствия протестных настроений. Я просто вспомнил тут, что был у нас такой, в нашей истории был такой термин, как не термин, а такой, такая, такой блок, да, блок коммунистов и беспартийных. Насколько сейчас есть вероятность того, что появится блок коммунистов и либералов? Блок коммунистов и либертарианцев, давайте сразу, так же лучше. Блок коммунистов и трансгендеров. Ну, я не знаю, Блок кошечек и собачек, да сколько угодно. Это такая уже патологическая страсть объединяться. Но во-первых, объединяться — это сразу как бы курироваться. Во-вторых, господи, ну а зачем сейчас объединяться? Работа... Вот это что, ради движухи или чтобы чувствовать себя как-то значительнее? В чем, в чем смысл этих объединений? Как чисто... Невротическое явление под видом политического, конечно, да, может побегут объединяться, ведь надо же что-то делать, надо что-то делать. Да, и еще вот из символичного, упомянули вы чуть ранее партию «Новые люди», которая стала пятой силой, да, условно, так скажем, в парламенте. И вот тут у меня тоже такой напрашивается символизм, как вам кажется, не будет ли вот пятая сила парламента, партия «Новые люди» выполнять такую роль пятой колонны в пропагандистских эфирах, то есть, условно, таким мальчиком для битья в официальных СМИ государственных? Ну, нет, пока рано, может, там через несколько лет, но сейчас же это свои. Зачем зачем их позвали, чтобы сразу бить? Нет, просто я думаю, что они будут озвучивать те позиции, которые раньше озвучивали системные либералы, которые, в свою очередь, стали не нужны. Вот и все. А... Если вы обратили внимание, все это время и гламурного авторитаризма, и диктатуры, в общем-то, в принципе, озвучиваются. У нас нет такого, что у вас там нет свободы слова. У нас, в принципе-то, можно говорить все, только смотря кому. Говорится все, всем, с другой стороны, можно всем, но, смотря, но мнение озвучивается, в общем-то, любое, на любой вкус». Поэтому люди могут сидеть и годами слушать там Соловья про то, как Путин завтра умрет, кто-то будет слушать Соловья, кто-то Соловьева, кто-то системных либералов, а кто-то новых людей, но это все такой же этот белый шум, да. Ну, в общем, я не буду, я думаю, что их будут третировать. Теперь еще бы хотелось вот в последней части поговорить об одной теме, которая осталась как-то немного в тени на фоне того, что как раз все подводили итоги этих выборов, обсуждали каждую деталь так скрупулезно. Это тот самый шутинг в Пермском университете, просто ваша предыдущая статья в «Новых известиях» собственно, посвящалась как раз-таки этой трагедии. Вот На ваш взгляд, вообще в чем причина таких шутингов, которые стали учащаться в России? В том, что мы вернулись в глубокий совок, вот я там пишу о том, как себя чувствовал подросток, который живет в эти вот брежневские времена, его самоощущение, если это такой чувствительный человек, я посмотрела на его лицо, но это, в общем-то, не похоже на сумасшедшего, это довольно умное, обменяемое лицо, непонятно, что происходило. И представьте, то есть я вспомнила, что было там в моей школе, но я почти не застала все, все это. Я жила в каком-то своем мире, но у меня все равно осталось здесь очень депрессивное чувство. И я все чаще вспоминаю эти времена, когда училась в школе по... Все похоже. Одежда людей стала такая же серая. в кстати, у нас дефицит, у нас реально дефицит одежды. У нас одежда примерно как вот где-то в ГДР. ГДР конца 80-х годов. Серые лица, серая одежда, локальный дефицит, скука, застой. Никто никому не нужен, а тем более подросток. Но естественно, что он себя чувствует крайне депрессивно, и все это на фоне в том совке, это еще не было в полную мощь, хотя было в Ганне все прочее, но как-то не до такой степени была развита милитаризация, как сейчас. Вот эта тоска и скука на фоне демонстрации власти, постоянной милитаризации. Отец этого мальчика, как известно, там работал чуть ли не в ЛНР, ДНР и так далее. Но все это дает оглушительный эффект для здоровой-то психики, а что говорить о какой-то подвижной, лобильной и невротической личности. Я думаю, что причины исключительно в этом. Вот я писала в этой статье, что представьте, что чувствовал себя подросток в советской школе, и умножьте это на 100, потому что, как не относись к Советскому Союзу, но тогда все это было как-то исторически уместно. То есть был уже не один Советский Союз, были все страны соцлагеря. Фактически полумира жило вот в этой социалистической наволочи. Это было органично времени. А теперь 21 век, динамика, гламур, модные автомобильчики, всюду жизнь. А здесь тоска, серость и безысходность. И люди это чувствуют, но у них нет перспектив. И когда подросток чувствует, что у него нет перспектив, его, естественно, начинает изнутри разрывать. Это нормально. Но ну, вот мы видим же подобные вещи не только в России, а в том числе и в США. Можем вспомнить Брейвика в Норвегии. Это, то есть те же самые причины, серость, скука, тоска уныние, и совок и там, и здесь. А, ну естественно, что подобное. Прецеденты происходят везде, как и самоубийства происходят везде. Но другое дело, что есть тексты, и есть контекст. Там это вызвано одними причинами. Экзистенциальное недовольство человека бытием в общем и целом никто не отменял. Но есть еще и факторы, которые на это накладываются. Здесь наложился, естественно, вот этот совок. Я думаю, что таких историй будет больше. Естественно, это мой нарратив и намеренное утрирование. У нас политическая передача, я пытаюсь пояснить это в политическом контексте, а не то, что я утверждаю, что прямо вот на сто процентов было именно так. Но это огромный фактор, который повлиял на этого человека. А некоторые политологи, эксперты, говоря, ну вот когда с ними говорили тоже о том, что будет дальше, да, многие предполагали, что после выборов могут несколько репрессий ослабиться, то есть не окончательно совсем сойти на нет, а ослабиться. Однако вот мы видим после этой же истории в Перми, что у нас уже вот опять Бастрыкин тут начал выступать, не только он, что во всем виноват интернет и прочее, и вроде бы намечаются какие-то закручивания гаек очередные в сети интернет. На ваш взгляд, что будет дальше? Усиление репрессий, ослабление их или такая стагнация? Я думаю, на ближайшее время будет стагнация, Обороться с интернетом, это просто совершенно экономически невыгодно, это просто просядут остатки их же бизнесов, нет. Я думаю, пока это страшилки, и мы это слышим давно, я думаю, ничего такого серьезного не случится. Что ж, спасибо большое, Алина, вот даже на такой отчасти оптимистичной вот мы с вами закончили, что, наверное, не может не радовать. Вам спасибо. Писатель, поэт и политика Алина Витухновская была сегодня гостьей канала Форума Свободной России. Наш эфир на этом подошел к концу. Услышимся с вами, услышимся и увидимся с вами в следующих выпусках.